Ну, вот. Привет всем, кто завяжет случайно. Но лучик сегодня солнечно. Вчера шел дождь. Давно не была на улице. Погода не устоявшаяся была. То сильный ветер, то дождь. Сегодня я пришла к каналу. Канал этот идет из Лепойского озера. И приходит к нам прямо перед домом. Ну, не так уж далеко. За это время, с мая месяца, сегодня по 11 июня, природа просто изменилась удивительно. Трава выросла зеленая. Месяц назад здесь все стояло сухостоянно. Цветочки, такая красота. Но из дома невозможно, видите, я не могу сильный ветер в дождь гулять по улицам и тем более снимать какой-то ролик. Но ветрено, температура 19 градусов. К морю уж не рискнуло пойти. Такой ветер сильный дует. Такой северо-западный. Вот у канала здесь с одной стороны парковая зона, а с другой канал. Просто удивительно. Ах, как все расцвело! И сирень давным-давно цвела, так я ее и ни разу не сфотографировала, хотя у нас у дома ее очень много цвело. Ну я любовалась с балкона. Всем хочется пожелать добра и мира, чтобы все были счастливы и не болели. Болезни – это самое пустое времяпровождение. Да, к сожалению, эти болезни никуда от нас не убегают. С возрастом они становятся все ближе, а почаще. Сегодня вас повеселило немножко, порадовала природа. Всем удачи, здоровья и мира!